Вашингтон в кровавой политике на Ближнем Востоке, в результате которой практически всю Европу, в том числе и Грецию, наводнили беженцы. и захваченных беспорядками Афин наша коллега Марго Аливариди. Это первая за последние 17 лет и вообще четвертая в истории посещения Греции президентом США. И вот, как видно по этой машине, нынешний визит, можно сказать, оказался самым неудачным. Хотя неудачным это мягко сказано. Десятки сожженных машин, разбитых витрин и покалеченных зданий. Вот так Афины встречали Барака Обаму. Президент США умудрился прилететь в Грецию прямо накануне годовщины кровавого подавления студенческого восстания военной хунтой, которая пользовалась внушительной поддержкой Вашингтона. Это было в 1973 году, но греки показали, что помнят до сих пор. Тысячи людей с плакатами «Нам не нужны защитники» и «Янки, убирайтесь домой» попытались дойти до посольства США. Но полиция преградила путь. Завязалась схватка, во время которой демонстранты забрасывали сотрудников правопорядка камнями и коктейлями Молотова. Те в ответ применили слезоточивый газ. Этот мрамор я установил всего пять месяцев назад. Его разбили, мы снова его сделали, его вновь разбили. Я не знаю, к чему все это приведет. Люди постоянно платят за восстановление. Сам Обама старался держаться так, будто ничего страшного не происходит. Посетил Акрополь, хотя в этот момент самый популярный памятник Греции полностью закрыли. В том числе для журналистов, даже тех, кто освещал приезд американского президента. А затем на встрече с премьер-министром Алексисом Ципросом обсудил антироссийские санкции и произнес многообещающий тост. Пусть греки и американцы всегда будут друзьями, патриотами, братьями и сестрами. Сегодня весь центр также перекрыт, многие станции метро закрыты, а полиция вывела на улице тысячи силовиков. Но народ все равно устраивает стихийные митинги, где они обвиняют США в государственном перевороте на Украине и поддержке радикальных группировок. Марго Аливариди, Павел Анойко, специально для программы «Итоги дня».